Всем привет ребята с вами снова Алекс и со мной сегодня сергей Плей. всем привет и сегодня мы вместе с сергей Плей мы будем играть в бед в майнкрафте ага вот и поэтому э, у нас сегодня будет релакс карна кайфе начали сегодня мы будем тащить бед и сегодня мы будем вообще топово просто бомбически то так кстати там уже желтый <смех> упал смотри у тебя Подожди, не застраивай шерстью, лучше сразу деревом. У меня вот золото есть. Лучше деревом, потому что если ты сейчас будешь застраивать шерстью, то как бы быстренько сейчас подстроятся люди и убьют тебя. И все когда будет. Розовые уже застраивают свою кровать деревом. Может, к Цайну сначала построимся? Он там вроде бы воюет ну, с кем-то. и Мы как раз сейчас строимся к нему. Да, ты смотри, чтобы он на меня не смотрел. Даже мне кровать надо застроить. Ага, он, он застроился. Так, тихо, подожди. Надо подождать, пока он дойдёт со своей базы. Он застроился, короче, я-то понял? Тихо, он я, подожди, помоги мне. У него Одде... одно хп осталось. Одет? Я простроился к ним. М да, сейчас как наглый жук заберу. Я, я у него на базе закупаюсь, класс. Он меня даже не заметил. Принимай, принимай его, принимай. Сломал, нет. хорош. Так, Сломать, смотри, к нам, нам там никто не запрыгнул. Тут а? второй, а втор... блин, второй шесть жили, уже один, боже, один челикос. Там одно хп у него осталось. Ну, давай добьем, пойдем. Ну пойдем, сейчас секунду. Мне кажется, они нам захотят отомстить сейчас. Да, вообще пофиг, мы не дадим им нифига сделать. Ну, туда поехали. Так, ух ты ж, смотри. 7 хп, я его убил. А другой цаин, походу, пошел на желтых. Ой, на, ну, на желтых, да, походу? Да, на желтых он пошел. Так, закупаемся этим и этим. Ну так. Да. Ребят, напишите обязательно в комментариях, нравится ли вам Бедварс, потому что дворс я очень уже долго записываю. На самом деле я просто много видосов своих поудалял достаточно, очень много, наверное даже два раза больше, чем сейчас у меня есть видосов. Вот поудалял и поэтому я уже Бедварс сыграю очень долго. И если вам нравится Бедвардс, то пишите свои вот эти вот идеи. Что за снимать в Комментарии. Да Комментарии. На Лаймовых надо простроиться. На Лаймовых? Да, у ну, них вообще не, не защита, а какашка. А они вообще есть? А, да. Он один. А, давай, стройся, Он на синей базе. Ну, строишь как-то хреново я. И у меня блоки сейчас закончатся. Я просто Эмиральды собираю. Пофиг, мы этого лайма потом еще сломаем. Просто нам сейчас нужно застроить свою кровать обсидианом. <сосолый> потом уже разбираться с всякими лаймами. Ну, сам понимаешь как. Все. Я собрал 8 изумрудов. Смотри. Ты там простроился? Еще <сосолый> не. Я на сильной базе си сейчас. Так, я положил 8 изумрудов э в эндерсундук. Ну, чтобы не бегать с ними на базу, потому что по тропе на базу может меня еще кто-то остановить, и я потеряю свои изумруды. Поэтому лучше перестраховаться. Хорош, молодчик, молодчик, молодчик. Так. А, ну, тут нужна помощь. Он, конечно, скилловый, супер, но по сравнению со мной это, конечно, вообще капец, но я его слаб. А я его убил. Молодец. О, с него Хороший выпал еще самый... и железный меч. Так, смотри. Нам надо сейчас сделать. Нам сейчас надо Улучшить наш Потому что розовые уже на строятся, Да? да вот как бы мы с ними один на один остались. А ты, ты жди, жди, жди, потому что я сейчас бегу с базы лаймов на нас. Ты что попробуй. Ты, у меня 16 золота, 16 золота. Отвлеки как. Это нормально. Отвлеки его. Что он отвлекает? Ну, лук возьми и стреляй в него. Дака его нету. Он сейчас есть. да? Тихо. Он строится на нас. Ну, я вижу. Тихо, а, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, вот так вот. вот так. А, ты там застраиваешь кровать? Да, я сейчас. Я покупаю уже обсидиан. Так, отлично. Они какие-то суперскилловые. Кто им вообще на стрелы посрать? Ай! Прыгнул! Что? Как вас... Это... Он... Я застроилась. А да, что я... застр... ты, божечки? Нет! Он нормально? А, -а, а, лошара. Там... она надо, чтобы друг не увидел. Хотя, okay. он наверное, ему рассказал. Не факт. Ну, в принципе, да. Так. Выкупаюсь яблоками. Вот так вот, вот так вот. этого хватит. Сейчас надо, на да, да, да, на них. На них. Побежали на них. Блин, с, с луком, блин. Мене злые. Так, я его убил. Второй тут на меня бежит. Я его скинул. Ломаю кровать, сломал. Красавчик. Потому, что это... Мне кажется, это победная карта. Да. да. Красавый, красавый, красавы. Это просто командная работа. Ну, у меня уже 1600 токенов. Нормально. А у тебя сколько токенов в кустах? Да я не знаю, Бог, как это все. Ну, короче, круто. Ну, а мы переходим к следующей катке. Ну как он сломал? Ой. Ну, наверное, случайно Ну ладно, бывает совсем. Давай спрячемся наверху базу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Там идет красный. Ты пока попробуй. Ладно, давай красный вот этого убьем, а то он ужас, уже запалет. Иди на шифте сюда, сюда, сюда, сюда, назад, назад, сюда на шифте. Ну, давай, давай, давай. Быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, пока они нас не увидели. Я надеюсь, они нас не увидели. Смотри, мы сейчас, короче, заберемся сюда, куда-нибудь сюда упадем. Так, подожди, проверка. Так, вот. Опа. Все, давай. давай. Хорош. Так, теперь ломаем. Вот, это, вот этот блок надо сломать. Ломаю вот этот блок. Кадниха, да, встань, встань, встань. Иди ко мне, прям ко мне иди. Все. Отлично, ломаем этот блок. Все, тихо. Тихо-тихо, прижмись, прижмись. Ты видишь? Ты видишь? Это капец. Ага. Попро... Только попробуй, шифта встать. О, Офигеть. Так, я к тебе сдвинусь. Ты встал, Шефтан. Он тебя заметил, по-моему, по ходу. А нет. Фух, Господи. А я не вставал, шифта Нет, ты встал, шифтан. А? Угу. Ты да. когда про э, инвентарь нажимаешь, ты в встаешь. Ой, случайно твою... инвентарь нажал. И, ты представляешь, что они сейчас на не заметили? Можем ты ниже ты спуститься. Ну, скорее Ой. всего, можем ниже спуститься. Давай, давай. Да вообще без полива будет. Давай. Только следы надо за собой потом смять. Так, ты, мы допрыгнем вообще. Мы, мы, мы нормально. Я на всякий случай съем Golden apple. понятно. Понимаю. Так, все, смотри, мы должны вот так вот прижаться к стеночке. Вот так вот. И налево нажать. И вот так вот отпустить, и потом вперед. Давай! А может под тебя подстроить блоки -то. А, окей. Ещё, Падай. Еще вперед. Падай. Я в тебя верю. Давай. А, ниже, ну, ниже, как... ниже. Да, да, да, да, сейчас. Да пофиг, у тебя хп а? нормально. Ай, блин. Да что, я все, включаю подряд. Оп. Все, тихо. Шифт, шифт, шифт. Так, да. И это убираю. О май гад, что мы делаем? О май гад. Так, все. Правда, брали. блоков у меня не так уж и много. Нормально, у меня 55 блоков. А, у меня 16, нормально. Ой, еще два в инвентаре лежит. Так, тихо, сюда лучше не выходить. Здесь лучше через F5 смотреть. Так, ну пока я никого не вижу. Можем... А, так всех сломали. Прикинь, они все поздыхают. Прикол... И мы заточь? но ну, я не верю в это, конечно. Да. Ну скорее всего, возможно, да. Так. Мы сейчас знаешь, под таким мини укрытием там что-то взорвалось. Мы сейчас под таким мини укрытием там кто-то идет тихо-тихо. шифта не вставать нельзя. Кто-то на нашу базу прется Это все, это белое. Это два белых. Да. ну шрез, они шрезы делают. Тихо. Надеюсь, они не заметили этого. мне как-то все само. Он тоже на shift. Нажимаемся к стенке. Да, не, ну недолго долго заметь. Наверх подниматься. Тихо-тихо. Чуть-чуть сюда. Так, тихо. Сюда, сюда, сюда, сюда. Блин, мы забыли все блоки убрать. Какие? О, вот <свист> тебе помнишь? Блин, точно. Тихо, тихо, тихо, тихо. Падает, падает, тихо, тихо, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. сюда. Он упал. Блин. Ну, все, надо, блин. Тихо, не-не-не. Смотрите сюда. Смотрите сюда, не-не-не. Сюда, сюда, сюда. Вот вот. Типа здесь прохода нет. <свист> ага, ну <свист> да. <свист> А он дальше не пошел. Да? Угу. Заметил. А нет, подожди, он закончил собирается. <свят> а, вот. Тихо. А что к тебе идти? Не-не-не, <свят> стой там. Он поднимал он наверху. Я его вижу. Так, он. Сюда. Сад. Сад. Ещё назад там еще один белый находится он тоже побежал ух что реально да это <с> работает офигеть это почему um> так так подожди ты там стоишь да можешь чуть назад пойти меня мог сейчас что можешь чуть назад пойти но нас могут спалить, когда будут идти. Ну да. Так поэтому зеленый я... на нас строится. Иди сюда. Сюда иди. Иду, иду. И там зеленый находится. О, тихо, я случайно встал в шифта. Ой, это неприятно. Это неприятно. Но я вижу ник зеленого. Тогда он вижу его мостик. Да опять я встал, да что, чтобы ждать. Так, не, он походу не видит. Он задом строится к нам на базу. Так, ну он один. Мы в принципе можем его закокать. Да не, не надо, не надо. Что не надо. Но ну, он mm. в маски правда. Ну вот именно. Я какой меч? Каменный. А -а -а. Может, ну, ваша... Давай попробуем его за это захезать. Да нафиг ладно каким образом если он сейчас к нам проберется будешь виноват я тебе говорил так мы его закоцаем тогда если он сюда придет ну, в принципе да он О, он за угол будет идти мы мы его столкнем ну да тем более он один и никому ничего не скажет угу. Он над нами, на shift встал. ходу нас ищет. Типа... Он над нами, прямо над нами. Тихо, тихо, стой там, стой там. Тебе нельзя двигаться. Он спускается. Да. Тихо. Он, тихо. Он типа не заметил? Я не знаю. Не сервак глаза. Он нас видит. А. Ну, все, валим, валим, валим, валим отсюда, валим. Ну блин, он один, прикинь. Я понимаю. Но он же не построился. Нам как бы никак от него нормально не убежать. I told you Тихо. Офигеть. Это было опасно. Мне кажется, надо валить. Мне тоже так. А! Божечки, он заколебал. Отпу Ты... Ты... О, нормально. А! -а нет, нет! От тебя! Я! Ес! Ес, ес, ес! Я убегаю нафиг! А вообще куда-то и в жопу! Это твоя девизия! Убегай, убегай! Вой, вой, вой, вой! Он сзади тебя бежит, а? Да? Да! А -а -а. Только это не зеленый это уже белый <смех> вали, вали, вали, вали, вали. давай давай давай я давай давай, давай. За... Ой, все те а, да. Ну я... ладно. Но серия я... будет серия видос будет с одной серии Окей. А с, а с я одной говорю. каткой, точнее а я говорю. хотя можно в принципе эту картку вставить потому что она эпичная ну, да. у нас типа вообще никто не заметил остался только два белых и один лайм мне кажется, в этой ситуации ну, у нас просто не было шансов больше на победу. Ну, а на этом наша серия заканчивается. Всем удачи, всем пока.